Пока вы мне не, не покажете документы, которые у вас есть, от человека, который является начальником ГУ МВД России по Самарской области, я не имею права вам этого делать. Вы не да вы не, мне не показали свои полномочия, вы не доказали их, понимаете? Вы, вы являетесь сотрудником, да, вопросов к вам нету. Но я не обязан вам показывать эти документы. Вот да, Вот так вот, не обязан. Но потому что у вас... По-моему, Российской Федерации там все прописано да, хорошо. Да, Правильно? я читал, там четко все прописано. Что? Что там, я, обязан предъ... Предъ... я обязан предъявлять инспектору по его, а, этому, по его требованию. Инспектору Г... госавтоинспекции я обязан предъявлять документы по первому требованию. Передавать. Так ведь написано? Согласен с этим? Согласен. Вот. Только полномочия. Докажите свои, что вы являетесь инспектором, во-первых, и имеете право действовать от имени этого юридического лица. Вы Спасибо. доказали, что вы там работаете, но у вас нет полномочий. Но я же вам вот еще раз объясняю. Сведения я о лице имеют... А да прав... откуда знаю, откуда эту бумажку взяли, понимаете? Это из налоговой. Да мне я вам даже на камеру говорю. Это из налоговой. Вот, он. вот она выписка. Вот она. Я могу ее предоставить, вот, вот я на камеру показываю, вот она выписка, вот, пожалуйста, вот на, вот эту вот, дату снимите, пожалуйста, вот, а вот организация, инспектор, подвиньтесь, я еще раз показываю, это, это, это, это доказательство того, что я вам ее показывал, вот она, есть, вот она выписка, это в суде видео будет использовано, я даже укажу это в протоколе, вот, и, и даже покажу, сейчас я покажу, Снимите полностью, не знаю, как помощник или кто. Вот, Солодовников Сергей, это вот Сергей Александрович. Вот, снимите, пожалуйста. Вот. Выписка полностью... А, сейчас. Вот чем вы занимаетесь. Деятельность по дополнительному профессиональному об образованию, проще не включая другие группировки. Деятельность в области здравоохранения. Это все выписка с вашей столовой. С налоговой Российской Федерации. Вот это все написано. Деятельность организации судебной медицинской экспертизы. Ремонт прочих предметов личного потребления бытовых товаров. Предоставление прочих персональных услуг, не включая в другие группировки. Деятельность по технической защите и конфиденци... конфиденциальной информации. Читаем дальше. У вас а, а, наименование лиц лицензирующего органа, выдавшего, выдавшего или переоформившего лицензию Федеральная служба по техническому и экспортному надзору а, контролю А вот ваша деятельность Медицинская деятельность Организации Государственной Системы Здравоохранения. Почитайте на видео потом почитайте сами лично Читаем дальше еще одна, еще одна лицензия Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, генерирующих за исключением случаев, если это источники используются в медицинской деятельности. А вот Место действия лицензии. Самара, улица Соколова, дом 34. Место осуществления лицензированного ви вида деятельности. Там Соколова, Соколов. Ну, Соколова просто описывает. Это опис... значит, не описано. Это выписка из налоговой. С официального сайта. С, а вот Как вот есть, налог.ру. Ну, это человеческий фактор, он есть и у вас. Вы также протоколы пишете. И судьи также пропускают буквы. Это как бы просто человеческий фактор. Вот, вот я прям показываю все листы. Вот, это все выписка из налоговых. Вот она. Я могу. Вот. Внесение сведения о регистрации в Пенсионный фонд Российской Федерации, инспекция. Вот, пожалуйста, по Октябрьскому району города Самары. Это все внесено. Все даты есть, вот они. 5, 0, 4, 2 года, седьмого года. Все документы, вот а сейчас, они. Да я, я сейчас является... дойду, я сейчас дойду год. Подождите, вот же дальше идет 7-й, 10 -й года. Приказ МВД РФ. Вот я прям до последнего листа сейчас дойду. Все это написано. Вот, это вся выписка. Вот, доверенность, это реально заверенная. Это на того человека, на солодовник. На Са... Поняли? В каком да. Вот, пожалуйста, вот 16-й год, вот она вся эта выписка есть. То есть ничего не менялось за это время. У вас как деятельность так была, так и осталась она в 15-й, 16-й. Вот по Красноглинскому району. У вас здесь на Киево отделение находится, но здесь его выписки нету в налоговой. То есть фактически-то вы есть, а юридически вашей организации там нету. Она единственное место находится только лишь в Самаре, у Это единственный человек, который вот зарегистрирован в налоговый. Я вам поясняю, давайте я выйду и мы с вами пообщаемся, вот я вам еще раз объясняю, вот на камеру, вот, вот камера, вот у вас если там камера есть, вот я сейчас здесь, я вам вот есть. показываю, выписку. я могу вот все эти продиктовать, показать это все, то есть на основании этого документа я сейчас руководствую, я имею полное право это делать, и я рад показать вам, вы мне покажите свои документы и полномочия, вы мне показали, что вы являетесь сотрудником. Дальше что? что? Все, что касается вот что? от этой организации, вот организации. предоставления документов. Вот, я вам вот предъявил. Если вы сейчас ко мне можете обратиться как гражданину, чтобы ну, я вам а предъявил, вот чтобы... подождите, вам если, если вы сейчас хотите у меня спросить документы для установления личности, вот я вам могу только лишь показать паспорт. Единственный документ, который я сейчас могу вам предъявить. Почему? И то, и то, Почему? и то только если Почему? у вас есть доверенность. Почему? Почему? Но это вы являетесь сотрудником МВД. Сотрудником МВД, да. Сотрудник. Мой гражданский это, долг. Это, это во-первых, я име, это сейчас являюсь, что ну, это сотрудник полиции. А. а уже второй, как 20. я исполняю, как свою функцию, то, что в сфере дорожных происшествий, вот, вот Хорошо. Это, это сейчас поним? дорожное происшествие? Нет, я просто, я говорю, это выразился так. Хорошо, данный сейчас, в данный момент так. сейчас -то произошло то, что вы управляете транспортным средством, правильно? Управлял, да, я транспортным правильно? средством. Не присел безопасностями. безопасности. Ну, да. нет. Это раз. Во-вторых, вы не остановились на требования сотрудника полиции. Я не увидел, что он сотрудник. Вот вы похожи на сотрудника, а вот человек не похож на сотрудника. Я не знаю, что он от меня хотел. Если он хотел узнать, как проехать, так мне некогда было с ним разговаривать. Да, действительно, я проехал, потому что я не знаю, что Он не похож на сотрудника. Да, он находился в этой машине. Может, он хотел сбежать с оружием, захватить мой автомобиль и вместе с моей женой уехать куда-нибудь в неизвестном направлении. Откуда я знаю, кто он такой? Он не похож на сотрудника. Вот вы сами, вот дайте, пожалуйста, оценку вот этому человеку. Вот его внешнему облику. У вас даже форма разная. Она ничего общего не имеет. Я же еще раз объяснил. Вот такая же накидка один в один у наших дворников которые убирают они ничем не отвечают я его не оскорбляю, я просто говорю, что да, действительно вот у вас накидка совсем другая, у вас есть значок все есть фуражка есть, погоны, да? вот как я не забыл, уже шевроны у него нету ничего, как я ему могу остановиться? я не имею права останавливаться зачем здесь безопасность превыше всего откуда я знаю кто он такой? может он в процессе решил выпрыгнуть из машины я же не знаю, какие у вас личностные там отношения между друг к другу. Может, вы его там везете в отдел куда-нибудь или еще куда-нибудь доставляете? Ну что, в накидке? Ну, Может, это дворник, который наркотики перевозил. Нет, вы его везете в отдел или еще куда-нибудь. Может быть, вы его везете в тот самый притон, где он эти наркотики хотел сбыть, чтобы задержать остальных этих преступников. Можно. Можно, производить, знаете, сколько... можно. Да. Да. можно руководствоваться всем чем угодно. На данный момент я руководствовался той информацией, которая была получена от него. Хорошо, хорошо. Вы согласны а, с тем, я, что я, я законно не остановился и проехал? Я согласен, но я вас остановил, когда уже начался. Да я сам остановился, Ладно, я сам хорошо. остановился, потому что я увидел, прав... что вы за мной поехали. Потому что значит у вас был какой-то сговор, значит вы договорились о том, чтобы поехать за мной дабы, дабы, дабы того, чтобы не провоцировать вы же договорились, потому что он вначале вышел и он сказал, ну вот мне человек не остановился вы договорились, вы сели поехали сюда за мной в мою сторону я здесь остановился сам добровольно чтобы узнать, может быть у вас что-то произошло что-то вы хотите узнать, у меня какую-то информацию естественно я сам лично остановился здесь и перепроверил данную информацию да действительно, вы у меня, давайте спрашивать документы но не показывая на тот полномочий чисто из гражданских побуждений да, действительно, я готов был вам помочь, но когда вы начали спрашивать с меня документы, я спросил, предъявите ваши документы. Вы предъявили, вы доказали, что вы работаете в организации, которая называется управление, главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области. Вы сказали, да, действительно, это моя организация, где я работаю. У вас есть на то пропуск документ, удостоверение, пропуск, а удостоверение. На, на котором написано служебное удостоверение. Никак не пропуск. Это пропуск на вашу работу. Это ваше удостоверение, которое действует внутри вашего вашей организации. Для того, чтобы вы доказали ему, что вы являетесь сотрудником, а он доказал, что, вы, что он является сотрудником по отношению к вам, у вас есть удостоверение, которое у вас регулирует только лишь отношения между друг, друг другом. В отношении, в отношении других лиц, да, у вас должно быть удостоверение, и должна быть, вот, судя по выписке, с налоговой, из официальной налоговой выписки быть, должна быть еще, оказывается, и доверенность. Я сам не знал об этом. То что, люди, то, что люди у вас не требуют их, это не значит, что ее у вас не должно быть. Люди просто этого не знают. Я вам, я вам как юрист сейчас вот заявляю, вот она выписка. Да, вы не смотрите, что этот документ. Он лежал на, на солнце, он лежал на заднем сиденье, я его никогда не доставал. Вот, выгорел первый лист, да, действительно. Вот видите, но он он не раскреплялся ни разу. Это вот есть, на самом деле, вот он документ. Сведения о лице, имеющие право. Есть. Вот. Это единственный человек, да, кто нет, в отношении нет. меня не имеет может, без Это как тогда, может, бездоверенности? Да, да потому да. что вас обманут, ваши же руководство. Куда Если... Обманывают. Вот обманывают. Вот я вам еще раз объясняю. И кроме того, что вас заставляют делать Нет, одну работу, а на самом деле в налоговой зарегистрирована совсем как другая организация, которая выполняет совсем другие действия. Вот она ваша вот медицинская деятельность. И вот у вас, сейчас еще покажу. И вы занимаетесь совсем другими организациями. Я сейчас объясню, чем полиция отличается от милиции. Милиция действительно раньше занималась теми, Действия, которые вы, видите, вот, которые вы сейчас хотели привести в отношении меня. Полиция, это совершенно разная организация, которая заставляет вас, ну, которая зарегистрирована с медицинской точки зрения, да, ну, не точки зрения, вот деятельность медицинской, а заставляет вас сделать совсем другое. А знаете, для того, чтобы у кого-нибудь какого-нибудь богатенького остановили, да, он там пьяный или еще чем-то разбился, потом скажет, слушайте, а вы кто такие? И потом мощный юрист, он просто скажет, Ребят, вы медики, а вас просто потом как сольют ваше руководство. Да, он у нас не работает, он занимается медицинской деятельностью, непонятно, что он вообще делал-то. Он приехал на задание, там, оказать первую медицинскую помощь, и все. И поэтому сын, все богатенькие, они за счет этого-то и отмазываются. Все это сходит с рук. Почему по телевизору говорят, вот он жду там 20 тысяч человек, да, на своем там Porsche Cayenne, который ехал там 350 км в час. Толпу въехал. А потом сынка отпускает, Да по той простой причине, что вот, это вся, это все специально сделано для того, чтобы вот обычных граждан. Они же никто не спрашивает, никто никогда не заглядывал сюда. Вот именно по этой причине все, у нас вот такой вот бред, и все это происходит. У меня есть документы, они у меня в порядке. Я езжу. Я не провоцирую никого, никого не показываю. Но, ну, я, но мой, ну, гражданский, долг, но ваш, мой гражданский, гражданский долг дом. Ну, до вас доводить это все. Ну, я ну, доводил хорошо. до Жигулевского личного состава, до многих. До вашего состава доводил. Многие, кстати, занялись этим вопросом. Вы поднимите эту тему. Не помню, как его Сергей звали, и второй его напарник. Не помню, он мне не представился. Сергей, помню, такой темненький. Такой, немного... Ну, На Чувашина, наверное, похож. Я ну, не особо отвечаю. Такой темненький. Я ему также показал, я говорю, смотри, вот вы вот где работаете. Он говорит, хорошо, я подниму этот вопрос, я узнаю, что это такое. Вот вы вот где работаете. С роду, с роду, да, я тоже, вы... да. Поднимите, я да, здесь да, живу, да. я здесь живу. Можете ко мне приехать в воздух. Ну, я, да, да, я вам поясню данный, еще данный многие вопросы. Вы сейчас можете предоставить мне вашу водительскую Я не имею права Почему? давать. Если вы хотите лично для себя проверить, действительно ли у меня имеется документ, я могу положить на панель, вы можете их посмотреть, передавать. Это чисто из человеческого, когда я пойду к вам на встречу. Почему? Если вот, полностью. Если вы мне сейчас предводите, например, я посмотрю ваше удостоверение, я доклас, понимаете? Я... Вы можете сесть и уехать, нет, и вам никого... ничего не да, мешать. Нет, нет. Вы можете сделать все, таких, что угодно. Из таких людей, которые, понимаете, я уже отработал, как говорится, в сколько, милиции. Сколько я? вы лет работаете? 20. Вот, хорошо. Ровно 20 будет 20 мая. Да, 25 лет назад всем по телевизору сказали, что ССР распался. Но ни одного документа составленного в отношении этого не было. Ну, вот. 5 согласен. марта 1991 года был референдум, в результате которого 78% всех стран и всех людей, которые вообще как бы входили в состав Советского Союза, проголосовали за сохранение Советского Союза. Я сам лично видел эти документы. Советский Союз есть? Нету, Потому что был переворот. Вы знаете, наверное, в то время, даже по телевизору показывали, как бомбили Белый дом. Было такое, да, показано. Вот, не, в результате бомили, этого всего... А не бомили. Бомили, ну, понимаете, но... сверху Хорошо, неправильно я выразился. Согласен. В результате этого всего сейчас мы имеем то, что мы сейчас имеем. Потому что никто не противостоял тому танку, который стрелял. А те депутаты, народные депутаты, настоящие, не те, которые сейчас в Собчак и всякие остальные, которых даже знать не знаем, кто они там такие, для чего они там сидят. В думе сидят. Добре, да, понимаете... Волочков, ой, не Волочков, кто он там? Кто там, Лен, сидит? Многие сидят. Многие кого мы не знаем. Они сидят для видимости, для того, чтобы просто на кнопки нажать. Это понятно. А теперь вопрос, откуда взялась Российская Федерация, если мы из состава Советского Союза никогда не выходили автоматически? потом представьте, вы были замужем за своей женой, ну, не знаю, как ее зовут. А завтра вам говорят, слушай, неважно, как ее зовут. Вот ты сегодня женат, вот вчера ты был женат на этой, а сегодня ты автоматически становишься женат на этой. Как это будет? Правильно или нет? Неправильно. И ты жил вчера а, вот на территории а, Советского Союза, а вот у нас теперь здесь Российская Федерация. А где документы приема сдаточные? Кто здесь кого-чего сдавал? Вот я поднимал архив, да, я говорю, вот эта территория к чему относится вот, вообще как бы Самарская область. Она переходила из юрисдикции РФ, из юрисдикции СССР РСФСР тогда еще в юрисдикцию Российской Федерации это совершенно два разных субъекта правовых нет, таких документов нет и до сих пор она относится к Советскому Союзу вот вам и пожалуйста и теперь вопрос, кто кого оккупировал то есть вам платят за то, что вы вот чисто вот, ну, если вот так вот вообще прям очень грубо вас, инспекторов, нанимать за деньги для того, чтобы вы собирали штрафы, протоколы, там и все остальное тоже так же за деньги. Но вас потихонечку гнобят за счет того, что у вас забирают всякие дотации, да, всякие проезды, там, ну, соцпакет потихоньку отбирают. Ну, вот отобрали помощь, это что, вот. что, отобрали? Это раньше было, При, когда я в милиции, там было там сумма, ты оплачиваешь, там, там, один раз ты должен. Вот, сладостно, проедутся. Да это было и у военных, у военных было, Я так когда служил. Пришли мы с в милицию, уже все это, все сразу убрали и... 5, 5, 5. У меня в самого родственники работают в управлении ДПД, работают в управлении в Самаре. Сейчас никто там не работает. Они после того, как мы с ними разобрались, посидели, через какое-то время они уволились оттуда. Потому что я знаю, что в этом году уже, скорее всего, будет война. А знаете, кто с кем будет воевать? А знаете, кто с кем будет воевать? Российской Федерации с теми людьми, которые себя считают гражданами Российской Федерации. Все возможно. А есть Конституция с собой? Я покажу, я даже докажу, что а -а -а. любой закон, вот в любом законе, вот сколько бы там ни было томов написано, есть одна статья либо одна какая-то, один пункт, который отменяет полностью весь закон. Они себя обезопасили даже там. Даже Конституция Российской Федерации. Они знаете, как ее отменили? Очень хитро. Причем отменили уже давно. Конституция, вот можете прям проверить, прям дословно сейчас говорю. Конституция Российской Федерации отменяет Конституцию Российской Федерации от 12 апреля 1978 года. Никаких слов нету, никаких подозрений. Это реально написано, это дословно. Я позавчера с инспекторами перед разводом вот так же сидел и общался. Я говорю, вот смотрите, Конституция, да, вот вроде бы как бы основной закон, который... Ну, все-таки в Я вам вот покажу, Нет, что у меня есть. Человечек... Просто, я. На камеру что? вам и... нужно детей кормить, все такое, семью, и вам на камеру нужно, чтобы я предъявил документ. Хорошо, я вам предъявлю документ. На камеру ну, у меня это есть страхов. А. На паспорте не похож. Ты правильно, тогда то правильно тогда-то. Мне сколько там лет-то было? Лет восемнадцать, наверное. А не, не 18, я уже менял. В каком то году? -то. Кстати, вот по паспорту, да, опять же расскажу, по паспорту есть ГОСТ, о печати, опять тоже документ, который не соответствует, это тоже не настоящий документ, объясню. Есть закон о печатях и штампах, печать государственного стандарта на государственных всех документах должна быть не менее 40, от 40 до 50 миллиметров, сколько здесь? 25, наверное, 30 здесь больше нет. Должно быть указано о НН, ОГРН, организации, которая выдала его. Потом читаем дальше. Подпись выдавшего человека. Кто это подписался? То у вас в, в этом в удостоверении тоже печать ой, паспорт примерно такой стоит. Да и печать такая же левая стоит. В печати четко прописано, что должно быть указано обязательно вот это все. Да, да конечно. Это должно быть. Это по-любому должно быть. А у нас получается, что? Да ничего. Все это обман. Потом, код подразделения. Что же такое код подразделения? Тоже непонятно. Потому что, соответственно, организация получается. Да Все это фигня. Сейчас объясню, почему. Потому что это, эти данные могут просто однажды исчезнуть и нигде больше никогда не появиться. Почему? А они так и будут. Да потому что здесь должен быть не код подразделения, а вот здесь ИНН и ОГРН организации, которая должна выдать этот и все данные по этой организации, которая выдала. То есть где должно все это находиться? Все должно быть там. Разберитесь, пожалуйста, эти вопросы. Вы можете мне не верить ни, ни этим документам, ничему. Я просто прошу, чтобы вы сами сели и э, разобрались, потому что сейчас есть граждане уже в Курской области, которые составляют э, протокол на инспекторов на тех людей, которые ну просто я, я Российская Федерация и все. Которые просто в ступор встают и уже просто они ничего уже ну, не объяснишь им по-другому. Эти данные уходят в КГБ. Уже восстанавливается Советский Союз. Уже в Москве есть уже э, руководство. Здесь пока еще нет. Да, пока еще до отсюда не дошло. Но идет. Уже в Самаре есть э, люди, которые уже не то чтобы там составляет протоколы, уже по Самарской области министр МВД есть В смысле ну, как министр МВД есть? Ну no, не министр, как его назвать, должность точно сейчас Министр МВД? Ne не, не министр What? Как же он? Не управляющий. Я не могу точно сказать uh, как его и где зовут но факт в том, что это есть то сейчас СССР восстанавливается потихоньку да, это, это сейчас идет знаете как, без телевизора без всего, так вот чисто от к человеку потому что жить в таких условиях, которые сейчас никто не хочет что говорит, электричество в закупке 12 копеек причем мое же электричество мне же продают за такие бешеные бабки 3.65, что это такое 12 копеек за 3.65 маржа какая огромная вот. И теперь вопрос ставится, какого хрена? Вода, которая, блин, всегда у нас тут была источником, блин, Мы ее тут полно это, вообще да, немерено. Нет, нет, нет. Почему мне ее продают за такие бешеные копейки? Отопление, налог. Почему я тоже платить за свою квартиру налог? Я купил. И что? Нет, нет, нет. Я нет, имею нет, нет, что? нет, нет. Да? Почему за землю, на которой я живу, да, рост? Не да, не я, не почему должен не за нее не тоже налогообложение? Я не сейчас раз объясню, раз объясню. Раз Это все сделано, раз. потому что российская федерация сегодняшний сегодня, день, все кто там есть, до такой степени, что ну просто сейчас тупо собирает бабло, там уже вышло из-под контроля, уже до такой степени, что просто каждый там вот, слышали, да, новый прикол? Сейчас уже налоги на грибы вводят или уже ввели? налоги на грибы на ягоды то есть если ты э, идешь для того чтобы набрать грибы тебе нужно купить вначале в начале лесническое разрешение сколько ты хочешь грибов собрать 5 килограмм вот ты берешь разрешение на 5 килограмм прям же... ну, показывали по телевизору прям причем по первому каналу там уже где-то где собирать белые грибы вот, вот выглянули а, это пред... не претензия а как это на... предложение да и проголосовали в каком-то чтении потому что они этими природными, ресурсами. природными ресурсами да, давайте теперь мы будем за грибы с крестьян собирать. а там задают вопрос ну, а, а что ж это... тогда с Путина следили тогда за газку -то, -то природными откуда взялись вот тоже интересный вопрос у меня арбитражник занимается этим делом мы, э, ну не важно я говорю слушайте у возникает вопрос, почему конфискованное имущество, да, там за долги, еще за что -то, почему его государство раз продает? Если раньше в советское время оно все принадлежало а, государству, а на сегодняшний день вроде бы как бы государство должен, там, допустим, какое-то юрлицо, а его а это не отходит государству, а его продают. И вопрос куда делить от продажи имущества. А куда деваются деньги, где отчетность по тем же самым штрафам? Вот за, за камеры, допустим. Откуда взялся вот этот маркетинг? Вот этот, вот, если ты сегодня заплатишь 250, а вот если ты вовремя не заплатил 500. Никаких вопросов не возникает. Вопросов очень много. Ответов вопросов нет вообще много, никаких. Много, много. Я вам отвечу. Это еди... вот, Просто не хотел этого говорить. Тоже так же проверить. Российская Федерация. Это обычная аббревиатура РФ, это обычное название организации, которая сегодня ну, провозгласил себя властью. Обычная организация, которая зарегистрирована в Лондоне. Я проверял, даже эта информация есть. Вот распечаток тоже возит. Реально здесь. Причем зарегистрирована не только РФ. Налоговая зарегистрирована там. А, Центробанк, у меня даже есть выписка по Центробанку, они тоже занимаются медицинские деятельностью. Никакой коммерческой деятельности в ВНВ, там только лишь коммерческая деятельность у банка. А, и причем Центробанк еще коммерческая деятельность, у нее входит в Центробанк, продажа алкоголя, а алкоголя, причем в рознице. Не автовая. И причем, там еще идет а, в этом, они еще строят учреждения, ремонтируют их. Медицинские учреждения на территории инновационного центра школы. Блин, ребята, где мы живем? Какими деньгами мы пользуемся? Чьими? Кто у нас вообще во главе всего этого стоит? Для чего все это нужно? Да я вам скажу, что очень просто это все понятно. Просто типа бабло собирается со стороны, причем со всех. Вас используют как ракетиров. Даже не как рэкетиров, а как эти коллекторы, правильные. Просто коллекторы, которые создают долги. То есть вместо того, чтобы реально наводить в стране порядок, а порядок не нужен в стране, просто нужен тупо бабло для того, чтобы вас натравить на нас, а нас натравливают на вас. Все очень просто. Везде да не, это везде так, да, я согласен. Когда страну попилили в 92 году, ее попилили. Почему деньги поменяли? А я сейчас объясню, потому что тогда, еще в то время, деньги были привязаны к золоту. Они списали тем самым долги. Золото больше не указано на деньгах. И причем на деньгах стоит герб не Российской Федерации, а Временного Правительства. Он, да, он похож на Российскую Федерацию, ничего общего-то нет. Там нету а, вот этого нету в вот этих вот нет. Там просто вот ну орел нарисован и все. Голый. Нам зададимся на этот вопрос. Ладно, что ж, все. Все, вам. Вот опять же вопрос: почему о моей безопасности заботится якобы государство? Для них вопрос: же моя безопасность? Почему я должен как-то ну, регулировать этот вопрос? Всего доброго. что-то так и будешь Больше часа. Больше часа, ну и что? Зато я до людей довел информацию. Они поняли? Он Они, обещали... -за тебя. Они обещали? Они обещали? Они обещали разобраться в этом вопросе? Ну куда ты? Нет, стой! Игоря теперь не остановить. Настоящий патриот.